Данное видео создано в развлекательных Пожили. целях. Все показанное сегодня полезно. Трэг, а мне семечек, а мы не Ребятки, здравствуйте! С вами Расхититель Помоек Штребух. И это вторая серия, где я из бомжа делаю бизнесмена. Кто не видел первую серию с Димой, обязательно посмотрите, чтобы понимать вообще, что происходит. В этой серии мы поможем Диме сдать его запасы бутылок и банок. Потом отсортируем его находки из помойки и поедем на барахолку, чтобы он научился продавать и зарабатывать, как это делаю я. Меня помойка кормит, одевает и обувает. И смотрите видео внимательнее, ведь на экране появится код. Вот пример. И первый, кто найдет этот код и напишет его в комментариях, тому я скину 2000 рублей на карту. Всем приятного просмотра. Видео будет очень интересным, ребятки. Что тут лежишь? Требов, вставай! Вставай давай! Ты что будешь меня так рано? Работать надо. Работать надо? Он закаточку стерег всю ночь, чтобы ее никто не украл. Ребятки. Дима уже, как вы видите, натирает баночки для того, чтобы на металлоприемке никто и слова против этих баночек и бутылочек не сказал. Вот поэтому... Я позвал помощников, чтобы нам помогли ребята все это загрузить. И чтобы один человек, один мой подписчик останется здесь, когда мы поедем эти все бутылки и алюминиевые банки сдавать, чтобы он посторожил здесь, чтобы у Димы тут ничего не украли. Потому что вы сами видели, вот этот склад там, постоянно у него кто-то что-то ворует, когда он отходит от помойки. Поэтому, собственно, он и заложник этой помойки. Ну что, приступим. Сейчас, кстати, время очень рано. Ну как, очень рано для меня, типа пол восьмого утра, сто лет так рано не просыпался. Вот, сейчас приступим к работе, в общем. И вы посмотрите, вот очень много бутылок, к сожалению, нам не получится все их забрать, потому что там некоторые грязные бутылки, их там надо как-то мыть, потому что на приемке такие не хотят принимать. В общем, мы сейчас все очистим, все сложим в одну кучу, закажем газель, надо только вот перчаточки одеть. Кстати, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, насколько здесь э, бутылок, вообще, насколько мы сдадим. Потому что я не знаю, сколько тут денег получится со всего. Потому что тут бутылок реально много. Плюс у нас еще вот алюминиевые банки есть. Вот. Дима тоже и баночки собирает. Вот они. Вот эти все мешки, это с алюминиевыми банками. Вообще я в Питере, помню, по одному рублю сдавал за банку. То есть, одна банка стоила 1 рубль краснодаре не знаю почем посмотрим как раз поедем узнаем самое главное нам сегодня по максимуму загрузить газель всем всем что можно сдать каким-то образом да чтобы газель по сто раз не каталась вот потом следующий этап у нас будет уже по каким-то может вещам для барахолки чтобы на барахолку поехать чтобы дима мог там поторговать и прочувствовать вот эту тему, что хочу ему рассказать, научить всему, чтобы он научился продавать находки с помойки. вот, Чтобы он максимально монетизировал вот это дело вот на кормилицах. Мы с ним в одной каше варимся, ребятки. И я кормилицы вздаиваю, и ты вздаиваешь. Мы с тобой эти, как их, дояры мусорных бак. Вот, видите, ребят, бутылки пыльные. Вот приемщица бутылок может завыделываться и не захотеть их принять. Поэтому да, скорее вот всего так и будет. Всю пыль надо с них вытирать. и по это, уже ну, это кстати там можно сделать. Все, то есть думаешь не будем сейчас вытирать? Все будем складывать то Да что-то мне не охота с этим совсем возиться. Так и мне тоже. Ним, становись сюда, я тебе сейчас ящики буду подавать, а ты их сразу ставь туда. Держи. Не в принципе чистая, а пыль, я думаю, ну... ну нормально, да. Должен быть маразм, чтобы докопаться из-за пыли. Да, там, там покрупнее ящики, видишь? Держи. Побольше них. Ой, так спина болит, ребят. Я просто в шоке. Везде собираю бутылки уже в мешки. Они все лезут и лезут со всех щелей. Посмотрите, вот я здесь их достал. По-моему, бак отодвинул, смотрю, там гора бутылок. И они еще там в вглубь ходят. Во всяких пакетах. Тут их очень много оказывается. Сейчас их все будем доставать. Ну, чтобы сразу все бутылки сдать. И посмотрите уже какая куча их собралась. То есть, поначалу я думал, бутылок тут намного меньше. А оказалось, вы просто посмотрите на это количество. Вот это все бутылки. Их тут очень дохера Я не знаю, сколько их здесь. Ну... Но... Вот напишите в комментариях, как вы думаете, на сколько денег мы это все сдадим? Потому что я вообще без понятия, не знаю вообще, сколько здесь денег, но это все вот Дима накопил за два месяца очень много, капец. И как бы он это сам сдавал, я не понимаю. Он вообще планировал но ну, это все сдавать, как-то в руках носить. Он говорит, я в руках ношу на эту секлоприемку. Как это все в руках унести можно? Это сколько наверное месяц на потратить, чтобы это самому все в руках вот так вот отнести на приемку здания. То есть тут по-любому будем заказывать газель, сейчас соберем все бутылки вот и поедем уже на приемку. Время кстати поджимает надо ускориться, но спина у меня уже в шоке, я типа как бы не привык вот так вот рачком что-то долго делать, а эти бутылки оказывается вот просто собирать да, с этих с мест где они спрятаны тяжело, спина болит короче. Это, наверное, уже старость. Ребят, тут, кстати, очень много тараканов бегает. Вот сейчас не знаю, будет их видно, нет. То есть выводки всяких мелких тараканов. Вот они здесь под бутылками. Вон побежали. Во, во, во. Где он? Блин, ну, а вот, вот. Смотрите, какой. Усами шевелит. Здесь их очень много. Не хочу домой принести такого пассажира. Так что потом эти вещи сразу постираю. Вы посмотрите, сколько у Димы, да, тут всего наложено. Здесь мукулатура у него, здесь алюминиевые сковородки. И вот из-за этого он не может отойти. Просто все он отойдет. Вот эти вот алюминиевые сковородки, конкуренты, бомжи там сразу унесут и сдадут на металл. Украдут. То есть. Поэтому здесь и у него и не получается отойти от помойки. Надо его освободить. Из этих мусорных оков, так сказать. Металломов вот тут всякие у него. Ну вот, правда, тут ничего прям тяжелого нет. Ну, лично я вот металл черный на помойке беру, ну что-то супер тяжелое. Нифига себе, что я тут обнаружил, ребят. Смотрите, что Дима нашел. Это же подвесной турник. Нифига себе, так эту вещь можно продать на Авито. Ну то есть это вот деньги лежат. Это нифига не металл. Это можно продать рублей за 800, за 1000 на Авито. В общем, мы приблизились наконец к финалу. Я думал, это бутылочная эпопея никогда не закончится. Вот вы посмотрите, сколько здесь бутылок. Там в черных мешках банки. И наконец мы сейчас будем заказывать грузовое такси, газель. И поедем уже на приемку все это сдавать. Я так вообще говорю, это так круто, ребят. Сейчас, вот когда мы это сдадим все, мы на один шаг приблизимся к цели Димы. Потому что гараж уже будет не за горами. Я думаю, тут тысяч на пять, наверное. Вот я думаю, тут на пять тысяч рублей бутылок будет. Ну, типа много бабок. А уже всем остальным барахлом, каким-то металлом, мы уже после того, как сдадим все, будем заниматься. Уже перед тем, как «Газель» приедет, буквально за две минуты мы обнаружим то, что баночки не додавлены. Надо баночки додавить, а то их не примут. Поэтому додавливаем баночки, складываем их в мешок и будем уже сейчас грузить в «Газель». Капец шумно. Работаем, работаем, мужики. Метро Люблина, работаем. Рыбетки. Ну вот, собственно, Газели приехала, ребятушечки Ну что, приступаем. Помощники, кстати, наши в магаз отошли. Ну ничего. Че? Нужна, конечно. И разбиться. С походу всю газель набьем. Что, ребят мы едем на приемку стеклотары демона своего подписчика Я оставляю здесь как за сторожа будет охранять все богатство димы чтобы тут никто ничего не украл ребят но ну мы приехали на приемку Тут уже бабушка ругается она в шоке столько бутылок наверное Никак, в жизни столько и не привозили. Ну, может, и привозили, конечно. Да, быстрее работать! Да, давайте. Есть еще ящики? Хорошо. Говорит, так заполняй, командир, ящики. Че стоит? Тебе, сказала, не... Заполняем ящики. Быстро, быстро. Быстро, быстро. Командер вот. парадов, приволок бесколковый. Давай. А что, темный, темным, да. да. давай, вот подержи, да. Сюда ходыжи складывай, зеленые. Да, а да, не ложи, ложи, ложи, ложи. Дима, ты Объясни, не командуй Хьюстон, у нас потери. Одна бутылка разбилась. Минус 2 рубля. Капец, как куча наполняется. Такое количество бутылок ника в жизни вообще не сдавал. 88 ящиков 88 ящиков. Это... это 40 Понял. И каждая бутылка по 2 рубля. И вот это, да? Все подряд, то есть все по 2. Отлично. 3520. Угу. Я думал, кстати, тоже примерно 3000 мы заработаем. Ребят, 3520 рублей. Mm -hmm. Вообще неплохо, согласись. Сколько здесь? Здесь 3520. Вот 3,520. и 3,5 тысячи рублей за два месяца. Да. А сейчас мы, ребят, на второй локации, где мы будем сдавать алюминиевые банки. Тоже интересно, сколько у тебя получится на этом заработать. Ну да. Потому что ты их 2 месяца копил, правильно? Получается да. так, да. Ровно столько, сколько и бутылки. Так, мы идем. Да. розочка на торте 23, 23 ровно ну что мужики итог спецоперации баночка 920 рублей в итоге за два месяца вышел вышла вот такая прибыль 4400 рублей со всего этого у нас получилось а аренда гаража в месяц стоит 5000 ну все едем то к тебе так ну в общем ребят мы приехали к диме в общем, сдали мы бутылки, сдали мы алюминиевые банки, вышло на 4400 рублей, плюс-минус. Для аренды гаража нужно еще денег, нужно как минимум 10 тысяч, потому что первый месяц платится 5000 и берут еще за следующие 5, то есть залоговую сумму, то есть, короче, на десятку нужно в общем все твои запасы всяких вещей какой-то техники что можно продать нужно перебрать что тебе нужно что ты увезешь в гараж что ты будешь носить тебя надо отложить а то что ты угу. готов продать что тебе не надо то это надо в отдельные сумки сложить и допустим вот завтра в воскресенье мы можем поехать на барахолку это все продать поедем на барахолку для меня это интересный опыт был бы Мне угу, придется торговать Потому что ничем другим больше я не смогу заработать. Мы сейчас, когда будем это все перебирать, мы посмотрим, ну что ты находил вот именно на этой помойке. Ты же вот тут два месяца да, на ней живешь. Ты нашел. Да. А что тут за движение камер? Я сейчас пойду за камерой и сниму все это вот. Это вот. Правильно. Все вот так это. Так и нужно. Потому что человек у нас в домах при mm. управляйки платит людям семье, которые вот это делают. Он бесплатно, когда нас топят говном. Вы откуда вообще, вы? Они добрые мы, гномы. Мы наоборот. А они добрые гномы. Острые, а Конечно. Да. Нет, нет, нет, это добрые гномы. Ребят, мы, в общем, приступаем к разбору всех этих вещей, к сортировке. То, что нужно Диме, он отложит для себя. А то, что пойдет на продажу на барахолке, мы сейчас будем сортировать и складывать в отдельное место. Вот сейчас как раз посмотрим, что у нас Дима находил на этой помойке. Какие, может, у него тут есть топовые какие-то находки. Может быть, даже какие-то будут... Удивительное открытие, да? Да. Это у кого-то ну, было пробитие заднего прохода. Да. Прямое попадание. Вот я уверен, что тут почти все можно продать. Тысяч 10 ты Про... точно сделаешь. 50. Дима 50. вообще думает 15 тысяч. Он, кстати, Дима залутник. Иди сюда. он Димочка, залутник. Как ты думаешь, сколько он заработает на барахолке? Минимум 15 тысяч. А я думаю, 10. Ну, вот узнаем, ну, там по-моему, знаем, ребят. Жилеотмело ребят, хватит. приступили к перебору вещей вот в этой зоне. Здесь видимый склад всяких комплектующих старых, которые купят на барахолке. Ну, то есть, подороже, чем по цене цветного металла. Ну, то есть, на металл это сдавать невыгодно, это выгодно продать на барахолке. Поэтому это вот все складываем в отдельную коробку. Да, ну, Всякие да, вот корпуса да. от жестких дисков. Такие вот эти клавиатуры от ноутбуков. Так, ну мусор, вот это, хорошо. в принципе, целое, может, она давай. Видеокарта какая-то древняя затычка, материнка. Все это на барахолочку уедет, там продаст. Разобранные флешки, на которых могут биткоины быть. Да, Ребят, 80. зацените. От MacBook Pro 15 дюймов аккумулятор. Первая коробка на барахолку уже собрана, блин. Интересно, сколько всего здесь будет вещей. Я думаю, очень много. И очень интересно, как вообще будет продавать это все. Дим, пока сортируют эти все сковородки, потому что это алюминий, который можно продать дороже, чем по цене алюминия. Вот это эту нет. могут купить. Дефальч чувак. В смысле? Шапки вот эти на продажу. Только вот это пойдет. Это он сейчас за вкатышах. Целый пакет крышек для закупорки это новых. Одесса, вот, это одесса, на барахолке купят, есть. Дим, крышки. Вот это рублей за 50, за 100 можно даже купить. Ну, вот тут набор. Три кастрюли, только они без этих крышек. Ой. Ой, на это. Ого, сколько Ой, тут блядь. фиксиков. Ой-ой-ой. О, так это угло. Дима. Дима, убери. Убери эту коробку. Унеси ее. Куклу вот эту купят. Рублей за 50. Смотри, тут плоечка. Ой, вот это Локов, можно продать. 76-й год. Вокруг света. Старый телефон, там, который можно будет продать на барахулке рублей за 50. Вот еще, ой-ой-ой, какая она тяжелая. Вот, сумочка у нас вот уже готова на барахолочку, отсортировали. Ну, ребята, вы представляете, какой тут фронт работы? Как тут будет много товара для барахолки, я просто в шоке. Интересно, вот это вам купят, на, но оно сильно, это мыть надо под водой, но это купят. Если это вымыть, это обязательно купят на барахолке. В общем, ребят, посмотрите, как уже все расчищается в этом помещении. Тут металл, мешки складываем. Так, ну в общем, смотрите, сколько вещей. Мешки набиваем потихонечку, готовимся к барахолке. Тяжело это все дается, конечно, но ничего страшного. потихоньку мы все разгребаем. Ребят, посмотрите, какой мы шикарный нашли тортик. А он там даже, кстати, Дим, не один, а, их два, тут да, целых да. два. А, нет, он не шикарный, он с плесенью, блин. Открой, там плесень, плесень убирается, да. и можно даже попробовать съесть. Да скорее всего, ягоды. Ягоды, тут. А -а -а. они, ну. они слабое звено, самое слабое и звено. Ты рисковый парень, Когда я бы не стал. касается сладкого, я полезу куда угодно. Это награда. Хотя награда должна быть вам за ваше терпение. Я вам только сегодня портил нервы и брызжал, как старик, да? Ну, так, ничего что? страшного. Ну. Главное, мы сделали это. <режит> Ребят, вы посмотрите, сколько барахла с помоечки насобирал Дима за два месяца. Мы все упаковали. И сейчас будем ждать такси, увозить это к Диме домой. А потом с утра поедем на барахолку с Димой и будем все продавать. Я думаю, здесь на 15 тысяч рублей товара. Как ты думаешь, сколько мы заработаем вот на этой куче? Ну, думаю, что примерно тысяч 11-12, не больше. Будет. Ну, от 10 до 15. А ты сказал сначала 10. Ну, может и 15, посмотрим. Кстати, посмотрите, как мы все расхламили. Здесь мы отсортировали куча металла. Это вот все то, что ему нужно. А вот, собственно, у него как раз сломилось жилищное пространство. Тут уже хотя бы виднеется диван, на котором он сможет спать нормально, в полный рост, а не сидя. Здесь у него кухня, еда. Тут мы даже не лазили, не смотрели, что там для барахолки. Вроде ничего такого нет. В общем, самое то, что можно продать, что ему не надо, мы все собрали в эти сумки. Я надеюсь, Диме понравится продавать находки с помойки. И он чуть-чуть поменяет мировоззрение и отношение к этим вещам. Вот уже раскладываемся. Дима пока не приехал. Ребят, к сожалению, Дима с самого утра не смог приехать. Он задержался больше, чем на час. Все потому, что я не смог найти сразу же человека, кто бы стоял на его помойке целый день и охранял ее. Потому что, как вы знаете, он заложник помойки, отойти от нее не может, у него постоянно кто-то что-то ворует. Примерно где-то через час я уже нашел человека, который смог там остаться и похоронять его барахло. И только после этого он приехал на рынок. И это на самом деле очень грустно, что он с утра не приехал, а в приоритет поставил свое барахло, хотя у него там воровать в принципе нечего. Потому что все самые топовые продажи, они начинаются, как только ты занимаешь место на рынке и притаскиваешь сумки с барахлом. Потому что меня сразу же окружили перекупы, Которые все у меня оптом скупали. И я примерно за часа полтора продаж заработал где-то в районе пяти А потом уже приехал Димон. Пусть сейчас Дима уже сам торгует, а я ему буду подсказывать. Сто рублей вот так. Пойдет? 150. пойдет, Не сто рублей. На. Ну, ну давайте за сто, давайте. Да ну там крышки нет. Ну это... все за сто, я говорю. Это Все, крышки хорошо. 100, 100, 100, 100, 100. Все, <связь> сошлись. <связь> это барахолка. Как-то так. Ну, интересно. Там внизу Давай. еще там... 50. Спасибо. И вам спасибо большое. Первые деньги, когда раз, начинаешь весь товар мазать первыми деньгами. А. Так, вот весь товар обошел, помазал. 50. И это 50. А это 50 вдвоем не будет? А, а, вдвоем? а в смысле? Ну, вместе. Два предмета? Да. Что? Какая ну, здесь, это ж не купальник, это, только, только верх. Вот, вот, купальника нет, я уже что? Если да. бы это был купальник, то бы еще а и... Ну давай, говорите. Нет, да, я пойду. Ну хорошо, давай. За да, предметов. Да. Да. Да. Спасибо. И вам спасибо большое. Здесь вещи, здесь всякие игрушки, здесь тоже игрушки-телефоны, там книги. Да. Ты, главное, стой, у Шива-Строй держи, потому что где-то могут воровать, надо за всем следить. Бывает 4 человека к тебе одновременно обращаются, кто-то тебе сдачу дает, кто-то спрашивает, а это сколько? А это, а это рабочая, не рабочие? Короче, тут надо быть вот так вот. Как она? Оперативки? Смотри. Они все дохлые, они все а? дохлые. А? Нет, я просто слышал, что спросил вас про оперативки, может оперативки есть? У вас? Я об этом не разбираюсь, для меня а. это просто куча металлоговая, все. Это рассчитано на то, что человек, думающий, знающий подойдет, скажет, о! А, а ну-ка вот. Сразу мерите а да, и все? да, а, да, да. Конечно. мерите сразу. Скоро. Да да вот сейчас продали сумку за 50 рублей поломанную. Да. А это что? Вот это? Вон, вон там еще торчит спица. А будет ли держать эта трубка? Трубка, да. Должна держать, по логике. Ребят, ну я прям как царь. Я сейчас тот турник продал за 200 рублей. Почему-то за 300 рублей его брать не хотели. Как вам вот это вот прикид? Это, наверное, Диме надо надеть, чтобы ты тут был, как король. Блин, не налази даже. Девича, видишь, женская голова. На маленькую голову сделал. Ну, Тюрьмаш, тысяча экземпляров бля, всего. Бля. Кстати, Дим, у тебя же получается металл там тысяч пять у тебя да, есть. И да, уже шесть да, да, больше я пяти. Я прополучал, я просто взял. То есть мы уже можем гараж на авито смотреть. Пойдёте, Пойдёте, прикинь, вот прикинь? Уже можем гараж смотреть. Так сколько стало? нас? Триста. Да, сто да, да, да. рублей за все. Вот оплатили места на рынке. Получается одно место сто рублей. Здесь три квитанции, мы три места взяли, заняли. То есть 300 рублей мы заплатили за 3 месяца. Под моё барахло 300 рублей? Да, да, То есть, получается, видишь, вот это вложение, как бы 300 рублей ты вкладываешь и сколько зарабатываешь. И еще, чтобы это все успешно продавать, надо вызывать такси, чтобы это кучей все увозить. Почем а это блюк? С поясом вместе 100 рублей. 300 рублей. Работает. Не проверяли, не включали, не за... А диски живые или нет? Да. Диски да. мёртвые. А книги почем? уже по-разному от 30 до 200 за какую цену хотите взять говорите свою цену я пылесос хотел пылесос. а вот этот да. сходите проверьте Глаз. а как проверить его смотрите там есть туалет Далеко там цель? в конце и слева 10 рублей стоит проверить вот. если он не рабочий вернем. Сходите проверьте пожалуйста. Проверял сумку дать вам под ним да, да. крутая покупка такие по две с половиной минимум на авито давайте за 50 потом ваши 100. Сейчас да подождите, пожалуйста. Возьмите 50. Спасибо. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 1000 ровно. 1000 ровно. На мелочухи. На всяких мелочах. Щетки. Какая-то фигня. Мастерок. Всякие мелочи. Да, два куртка взяли. По 200. Хорошо, спасибо большое. Вот еще к тысяче добавляется 400. Как впечатление? Mm -hmm. Нормальное, как нормальная барахулка. Больше еще приезжать? Уже сам торговать, бабки делать. Смотреть же надо, ну смотри, это же два месяца я сидел, собирал. А тут получается 5 дней пройдет. И получается через 5 дней снова возникает возможность. Ну, субботу, каждую неделю Да, субботу-воскресенье, да. Получается так. Что я могу за эти 5 дней найти? то я, то я в -то, могу сюда да. ехать. Да. Просто я всегда да, да. заморачиваюсь с таких мелочей, что вот надо чем-то доехать. Сразу ты еще да. ничего не поднял, а уже, уже день начинается с расходов. По-любому вложить надо, чтобы заработать. Как ни круто. С этим я согласен, да. И с, это не, ну, ну, не нужно это. на этом зацикливаться? Потому что ты заработаешь, в любом случае ты в плюсе. По факту это все то, что люди выкинули, да. да, ну да. От а ты на они, этом сделал банки. От чего они уже давно от отказались? Да. да Люди Почему? выкинули, Нет. ты заработал. С Димой мы торговали примерно до 12 дня, потом я решил отъехать. Чтобы он сам лично уже без моей помощи остался на рынке и торговал, чтобы больше опыта он набрался, чтобы он остался один на один, так сказать, с покупателями. Мы сразу с ним договорились, что он будет стоять там до пяти, и я уже ближе к пяти за ним приеду. Тем временем я поехал на помойку посмотреть, как там ее охраняют и что вообще там происходит. И когда я приехал, меня помоечка очень порадовала. Ребят, пока Димы нет, мы тут стоим, охраняем, и тупо вынос с хаты произошел прямо на наших глазах. Вы выставили вот такую вот шикарную детскую кровать, ой, ту коляску, которую я заберу себе. Она очень топовая. Фирма на Комфорт. Стоит такая бэушная на Авито вот столько, а мне бесплатно. Просто я тут просто стоял на помойке, караулил и заметил, первый пришел ее забирать. Это мне надо для моей доченьки, ребятки, расхитителю помоечки на халяву, она полностью целая вообще, очень комфортная, чуть-чуть скрипит, но я подмажу. Вот, стоим, охраняем помойку Димы, тут вот люди вот так подходят, смотрят, но если что-то будет брать, сейчас подойду, скажу, что не надо, сейчас пойду разговаривать. Я тоже, кстати, хотел по этому поводу. Ну что, Доворош, положи. Да, это тут человек живет, все складывает. Да ложи, не берите, пожалуйста. Да ложи, да. Мы И тут да. как охранники охраняемся. Да. Челов... Не, ну человек говорит, это ты пришел, забираешь. Да нет, нехорошо. Не, я, я нахуй... А вы ну, знаете, я кто тут живет, Дима? Я да, вообще не, не знаю. Да. Ну тут а вот человек. Дима, Дима его зовут, да, который тут живет. Директор мусор. Да, он тут самый главный. Ребят, приехали мы за Димой, заезжаем на рынок. В такое позднее время тут, наверное, уже и нет никого. На часах почти 5 часов. Я ему сказал, что в 5 часов я за ним приеду, заберу его. Вообще народу нет. Но он сам захотел до 5 отстоять. Прям до закрытия рынка, чтобы до последнего здесь отторговать. О, а вот и Дима. Он уже все сложил, кстати. Ты просто здесь последний остался. Я думал, кто-то будет еще торговать. Как настроение? Более веселое. Благодаря мясным блинчикам Реклама такая, вот, да. да <смех> Нативная. Это все, что у тебя осталось? Да. А Капец. Это, это мусор. Слушай, так мало, блин. Почти все продал, грубо говоря. Ну, можем так... я, кстати, с охранником. Я всегда с охраной хожу. Давай подсчитаем прибыль. Ну, мелочь не будем считать. Мелочь не будем, только бумажки. там рублей. А, все запомнили. Я думаю, тысяч 10 даже больше. Я думаю, что да. Ну, блин, для первого раза это вообще шикарно. Итог дня. С 7 утра до 5 вечера. Одиннадцать, двести Красава. Почему? Просто я очень рад. Почему? И ты представляешь каждую неделю и два дня можно, субботу и воскресенье. Представь двадцать тысяч в неделю. Ну, десять тысяч один день, суббота, плюс воскресенье. В месяц сколько выходит? Ну вот. Нормальная зарплата на, на Рыться хорошее. в помойках и зарабатывать 80 тысяч в месяц Блин, ну я тебе скажу, рыться надо так Чтобы вот с, вот с таким количеством Каждую неделю приезжать. Я тебе объясню, как что делать За 5 дней ты должен нарыть вот такое количество дня, Потом 2 дня продаешь и... Короче, смотри, такой расклад Сейчас будем приступать к поиску гаража И будем ездить уже договариваться Блин, я так рад Сейчас заплакать охота Блин у меня сейчас мурашки пошли по коже реально Главное это знание Теперь ты понял, как можно зарабатывать Сейчас едем к тебе Все это загружаем на тачку Ребят, вот едем с барахолки Вы посмотрите, сколько тут подписчиков Мне помогает охранять Дима на барахло На помойке, блин Вы все еще тут, я в шоке Дим, посмотри, сколько охранников Здорово всем Еще раз, блин Счастья, здоровья, успехов в жизни. Ребят, мне было очень тяжело добиться всего этого. Дима на самом деле сложный человек. Мы его барахло на помойке очень долго сортировали для барахолки, потому что он... Вроде до этого говорил, что в принципе с легкостью может расставаться со своими вещами, которые он там копил. На самом деле нет. Мы примерно часа 4, может даже 5 сортировали вот это все барахло. Но я очень рад, что мы в принципе справились. И в целом Дима неплохо заработал. Ну конечно без моей помощи наверное у него ничего не получилось. Но тем не менее он реально молодец. Поэтому кто там не верил в Димона... Можете не верить дальше, а я вижу, что у него все получается очень круто. В следующей серии мы будем пытаться ему найти гараж на Авито, чтобы он съехал с помойки туда, потому что деньги у него уже есть. Если мы найдем гараж, я ему помогу его обустроить. Дальше у меня план взять его с собой на помойку и уже показать, как нужно правильно добывать находки из помойки, как это делать быстро, чтобы зарабатывать примерно вот как я с помоек. Чтобы у него в месяц был доход ну, минимум 1040. Пишите ваше мнение в комментариях, получится ли что-то из Димы вообще или нет, сможет ли он в месяц зарабатывать минимум 40 тысяч или нет. Ну а я в свою очередь делаю все возможное,